Свернулся. Да, все. И я полежал.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 Алекс, привет. привет. Стоп, как ничего, Рассказывай, как люди из Это нормально Пойдем, пройдемся, расскажешь. Переговоры. Да. Переговоры. Да. Рассказывай, рассказывай, а переговоры и топливных местами отключать. Мерни немного. Вот все из-за нехватки топлива. Да. Слушай, давай я...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 Будет у тебя возможность прогуляться за периметр. Пока не будет данных по последней операции. Пока у меня не будет данных по последней операции, не выпущу ни одного человека за ворота. Ну что, на самом пойти, что ли? Получается, что так. Вызывали, полковник? Заходите. Кого ты там притащил? Приехал.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 Здорово, парни? Времени нет, поэтому заверните нам с собой. Ха, не торопись так, турист! Я вообще межусь, я первый раз тебя вижу. Привет закрыл, как слушае меня? Это начальник происходит его Никитин. Команда 6 не вернется, мы их потеряли. Да, отчет, какое оружие и амуницию они брали за вклады, чтобы мы читали по стопику о потерях. Как принял? Да принял я, принял. Ха, я еще вчера вечером принял. Давай с нас свои документы. Что у нас тут? Значится волонтер и молокосос. И за каким Лешем вы тут Помогаем малочисленным силам нашей армии.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 Майден.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 Артур! Лиза, Лиза, это из-за него погиб твой отец. Лиза, стреляй! Девочка, если хочешь, чтобы нас остался жизнь, брось оружие. <клевать> Лиза, плевать, плевать на меня, стреляй, говорю! Тебе за отца ублюдок. Ты маменький сыночек